Ну, это их коронная тактика вообще не только Соловьёва, вообще власть продержащая, условно говоря. Да, мы не очень, да, а вы вообще никто. Да, у нас вот все не очень получается, вообще ничего не сможете сделать. При этом пробовать-то не дают. И говорят, вот мы знаем, что вы ничего не сделаете. Не надо даже стремиться. Вы все популисты, это тоже их любимое слово. Ну, популист в этом смысле что-то предлагают, но это все вообще не по делу и прочее. Да я больше популистов, чем нынешняя власть, вообще не видел. А что такое раздать по 10 тысяч полновесных на биолинских рублей перед выборами каждому пенсионеру? Это что такое? Это что, экономически просчитано? С помощью теории, там, я не знаю, Хаека или кто у них там, выдающийся экономисты. Вы вообще голый, голимый подкуп просто. Знаете, вам 10 штук, ребят, только за красных, пожалуйста, не голосуйте, мы вас очень просим, не надо. А это что? И а, что касается, предположим, опять же, того же коронавируса, ну хорошо, я согласен, что когда он там неожиданно воспрял там это, ладно, прошло 2 года. И тут министр здравоохранения, вице-премьер, который отвечает у нас за все это, говорят, вот эм, да, с антителами, в общем, в принципе, да, но сколько нужно антител, чтобы был безопасный уровень, черт его знает. Нет, а это что? Это высочайший уровень руководства, что ли? Вот за два года это нельзя как-то установить. Или, но за два года, предположим, можно начать. деоптимизацию? Что такое оптимизация? Да взяли все посокращали, просто больницы врачей с 2010 года. Экономия средств. Ну хорошо, за месяц восстановить нельзя. Но вот Зюганов сказал, дайте мне два года. Так два года-то и прошло. Ну, примерно. А что поменялось? Вот недавно бюджет рассматривали, то есть сколько будем тратить в следующем году на здравоохранение вниз на силовые органы вверх. У нас еще Росгвардия будет лечить коронавирус с помощью массового применения дубинок, шокеров там и всего остального. А как только говоришь там, да, а чего на здравоохранение сокращайте? Да, а вы коммунисты тоже плохие, Да, вы популисты. Там. У меня жена болела коронавирусом, тяжело лежал на катке в Москве. Ну то есть его боксами разделили. Гениально, правда, это вот не популизм, да? В автосалонах люди лежали, там, я не знаю, еще где-то, в переделанных я имею в виду. Нет, это здоровский менеджмент, просто гениально, да? красота. Нобелевскую премию надо давать за это. Но здесь они специально вам сеют мифы. Ну, например, вы коммунисты в 90-е годы были в большинстве в Госдуме. А что вы сделали? Первое. Знаете, взаимоисключающие вещь. В большинстве не были. Потому что я за ними все время голосовал и следил. Да, Я не член КПРФ, но истина дороже. В 1995 году коммунисты набрали больше всего голосов. Вот последние выборы и 1995, это пики. Да? 140 мест у них было, из да. 450. Но любой дурак, закончивший даже современную школу, поймет, что это никак не половина. Но это была крупная фракция. Остальные фракции были меньше, но суммарно их было больше. Да. Это первое. Что большинство? второе? А что сделали это? А да, дофига сделали, я должен сказать. Вообще-то, понимаете, вот, ну, я не знаю, молодежь, наверное, сложно это понять. В 91-м году государство взяло и заморозило все вклады населения в Сбербанк. Тогда Сбербанк был один, других банков не было в стране вообще. Люди копили-копили в советское время, ну, думаю, куда денется Советский Союз, там, где нет инфляции, где ничего там не обесценивается. Хлопом сказали, с завтрашнего дня вклада вы забирать не можете. Соответственно, проходит года два, эти вклады обесценились просто, я не знаю там. Ну, предположим, на 22 тысячи советских рублей можно было несколько домов купить. Ну, а что сейчас можно купить на 22 тысячи рублей, да? Так вот, в 1996 году коммунисты добились принятия закона, по которому эти деньги признавались долгом России. И Россия обязалась гражданам их вернуть. Причем разработана была очень толковая отдельная процедура, как пересчитывать те советские рубли 91 -го года в нынешние с помощью корзин от продуктов. Ну, условно говоря, килограмм хлеба стоил вот столько, а теперь столько, это значит килограмм рыбы, ну и так далее. Да? То есть, была даже введена такая единица, долговой рубль. но ну, предположим, где-то лет 5 тому назад он был один советский рубль, что-то 460 нынешних. И это меняется все, да, потому что, к сожалению, в этой славной России, где менеджеры правят, цены все время растут, они не падают. Так вот, кто добился всего этого? Коммунисты. А теперь, вот, ну, буквально пару месяцев назад, когда опять коммунисты говорят, когда выплачивать-то будете? Вот закон, вы признали, гоните бабки населения. Те говорят, Ду -ду -ду -ду, обязательно выплатим. Но ну, не сейчас, а. в 2025 году. В 2025 году, во-первых, тех, кто получат выплаты, останется гораздо меньше, да, а в 2025, если мы не выиграем выборы красные, они опять скажут, ребята, выплатят только в 2030 году, вот обращайтесь. Вот, ну, например, вот один пример, что сделали коммунисты, пенсионный возраст какой, выход на пенсию мужчин 65 лет, по статистике официальной их возраст средней жизни мужчин меньше. Получается, средний мужчина платит, платит взносы пенсионную кассу, значит, потом доходит, когда он хочет этим воспользоваться, и кердык, да. Тоже говорим, да пусть тогда, на, если уж вы такие сделали возраста, дебильным ну давайте на членов семьи. Но опять, Виталий, знаешь, что то что такое поднять? Это когда у них 320 голосов, 450, а у нас 57. Да мы все поднимаем. Вот, вот моя жена же депутат. Вот там примерно обсуждение идет так вот у них. Вот есть законопроект правительства. Ну, Анжелика Егоровна, это моя жена. Наверное, как обычно, против, да? А остальные все... все принимается, поехали дальше. За час они обсуждают до 40 законопроектов, представляете? <свят> Потому что они именно... Вчера вообще жена уже не выдержала и говорит, вот вы мне прислали два законопроекта, я ехала в Думу в машине, вот, через 20 минут заседания комитета, вы мне прислали, я не буду обсуждать, я не буду участвовать в этой профанации. Если вы так обсуждаете, я встаю и ухожу. Потому что они же хотят соблюсти приличие. Она говорит, ну что мы занимаемся, ерундует. Если люди до закона даже не читают. А я, говорит, хочу их читать, я хочу у них разбираться, чтобы потом им хотя бы объяснить. Ну ладно, ладно. Дошли уже до того, что действительно, мне кажется, большинство не читает эти законы. Просто им говорят, значит так. Сейчас поступит законы с правительством. Всем членам Единой России. Перец, ясно. Ну то есть там... Молчаливые заседания идут. Какой-нибудь докладчик говорит, дайте примут этот закон проект. Но Анжелик против, как всегда, остальные, нормально, все отлично. Все принимается, поехали дальше. С каждым годом наша промышленность становится все хуже. Сползание России по наклонной плоскости, проедание советского наследия, которое то быстрее это сползание, то чуть медленнее, но траектория, это понятно. Уровень жизни населения, понимаете, вот у меня сегодня была интересная дискуссия такая. Там один кекс, я его по-другому назвать не могу. Он говорит, а что у нас растет рабочий рынок? У нас, говорит, курьеров не хватает. И сейчас, говорит, доставка, пандемия. И если, говорит, человек учителем не хочет работать, пусть курьер идет. Я отношусь хорошо ко всем специальностям, но курьеры – это наше будущее, что ли? Это вот будущее российской экономики. Я понимаю, что учитель может плюнуть и пойти курьером, и, может быть, даже больше заработает. Ну, а выучить людей потом кто? Или он потом опять вернется, лет через 20 будет преподавать. Они, кстати, так и говорят в Думе. Они же тоже говорят, например, как, зачем нам гаджеты или оборудование призывают? Нефть продадим, купим. С людьми так же? Они говорят, ну хорошо, Миша не хочет учиться или там возбухает, ну и пошел он нафиг, мы выпишем себе там экспата, менеджера из Европы. Что сделал, то есть мы купим товары, мы купим там людей. У нас пилота уже с гражданской авиации не хватает. Потому, что у нас тоже иностранцев заманивают. Ну да, пока нефть есть, будем жаровать. Как тот алкоголик, у которого еда кончилась, он а, пошел, бутылки сдал, там, пока не есть, конечно, да, потом еще что-то uh -huh. выпил, потом ты все... Потом кус. украл. Нет, потом дом заложил, потом жены, у жены платье продал там и так далее. Вот мы так примерно и живем. Нефть продаем, все остальное, включая уже мозги, все остальное приобретая. Стрализация вторая нужна, но это должен сделать только госсектор, не потому, что я там левый, да, Частный бизнес этим нигде не занимается. Потому что частный бизнес хочет вложить поменьше, получить побольше, побыстрее. Правильно? Какие-то проекты со сроком окупаемости 10-15 лет, они не будут этим заниматься. Никогда. Частный бизнес нигде никогда БАМ не построит. Ему это невыгодно просто. На бирже поиграть, да, другой момент. Поэтому государство должно этим заняться. Но оно не хочет этим заниматься. Принципиально не хочет. И второе, оно и не может но я себе не могу представить, чтобы Грех там, занимался развитием там, машиностроения. ну У меня буйная фантазия, конечно, но ну, не, ну, не до такой степени просто. Но у нас ни кадров нет в правительстве, ни желания этого делать. И самое обидное, что в отличие от Сталина, ресурсы у нас есть. У нас есть фонд национального благосостояния. Я думаю, что пока у нас есть технологии импортные, Но пока они нам ее не закрыли. Может, китайцы даже в этом смысле уже, к сожалению, нам помогут, понимаете, потому что они дальше ушли, чем мы. То есть мы можем сделать это с гораздо меньшими человеческими затратами, чем сталинская индустриализация, и с гораздо меньшими финансовыми затратами. Мы можем это сделать. Когда Владимир Владимирович только пришел к власти, он постановил обогнать Португалию, самую бедную страну Западной Европы, по ВВП на дождь населения. За 20 лет мы чуть-чуть подотстали от Португалии по ВВП по сравнению с 1999 -го года. Потом были указы 2012 года, потом 2018, потом гениальнейшая программа 2020. Нет, ну понимаете, так, так, так, такие вещи можно выполнять от пуза, что называется. Да? При капитализме действительно никакое планирование невозможно, потому что нет единого хозяйствующего субъекта. Ну как вы заставите человека, частного хозяина, что-то там выполнять? Да он вас просто пошлет и все. Или... Второй вариант, потом нарисуется Владимир Владимирович на телевизоре, как скажет, космодром Восточный, ну, ребят, ну, сколько можно воровать уже, ну, прекратите, я не знаю, там, ну, сотни миллионов. Ну, вот и все, все программы, то есть, без смены капитализма на социализм, про планирование говорить просто бессмысленно, бесполезно, если только в Comedy Club. Смысл в чем? Почему нас никто всерьез не воспринимает? А потому что мы сейчас слабая страна. Советский Союз был страной сильной, сам Павловский это сказал. Поэтому, чтобы нас Запад всерьез воспринимал, а значит у нас с ним были хорошие отношения, мы должны сделать свою страну сильной. Я уверен, что кроме левых это никто не в состоянии сделать. Ну, то, что они вот 30 лет пытаются уже, да, товарищи, и что у них, что-то получилось, что ли? Нет, в том-то и дело, что у нас э, с вами нет никакой дипломатии. Ведь смысл в чем? Мы с, ну, нашим зрителям все это можно показывать, у нас люди легковерны, они в ну, западную разведку, вы что думаете, обманьте что ли? Они прекрасно знают, сколько у нас подводных лодок, сколько у нас баллистических ракет. И мы знаем, кстати, тут ничего такого. Но, если знаете, война начнется, да, она начнется обычными силами и средствами. да, ну То есть, вот обычной армией, танки, пушки. Но вот там превосходство НАТО примерно в 6 раз. Ну, вы что считаете, что там кто-то всерьез значит, верит, что мы против них войну, что ли, начнем? Вот при советской власти было как? Не они стояли под Ленинградом, как сейчас, а мы стояли под Гамбургом. И у нас до Парижа было три дня ходу с территории Германии, наших войск. У нас было полно союзников. Чехословатская народная армия, там, польская народная армия, у которых были боевые задачи на случай войны. Но у нас сейчас нет союзников. И в этом вина в том числе самого Лавру. Где у нас союзники? А у них полно. Вот смотрите, когда мы были, у нас Варшавский договор было, что-то, по-моему, 7 стран, что ли. У них 16. 16. НАТО, сейчас у них 30 стран в НАТО, ну в два раза, а у нас варшавского договора нет, мы остались одни, причем даже не одни, а мы сейчас не Советский Союз, а территория бывшей РСФСР, и те, кто входил в Советский Союз, ну Балтике например, они уже в НАТО, так вы что думаете, они нас боятся, что Ну так вот у меня возникает вопрос, когда американцы, на мой взгляд, правильно говорят, а почему Китай не разоружается? А наши что-то, да а что Китай, ну а что американцы на Китай наезжают? Это что, наши родные братья, что ли? Мне, например, не по себе, если на меня будет направлена американская ракета, но мне также не по себе, если вместо нее на меня будет направлена китайская ракета. Причем здесь еще вот какой интересный момент. Если китайцы не врут, конечно, да? И они сейчас, кстати, делают ракетные базы еще и в Манчжурии. Манчжурия – это вот как раз под Хабаровском, но тоже на нашей границе. Они утверждают следующее, что они, значит, будут бить по американцам через Северный полюс по кратчайшей траектории. Но это наша территория. А нам что делать? Нет, а предположим, американцы, ну, не дай бог, этот сценарий будет развиваться, но американцы собьют китайские ядерные ракеты, но ну, предположим, над Якутском. Мне вот интересно, а что после этого от Якутска-то останется? Там и так людям плохо жить. Понимаете, вот мне я не понимаю, почему мы с китайцами все эти вопросы не обсуждаем, что мы боимся там, или не знаю, обидеть их и прочее. Они не боятся. Если им что-то надо, они говорят это прямо. Мы потеряли, смотри, что мы потеряли Вьетнам. Почему? Потому что с точки зрения Вьетнама Россия занимает прокитайскую политику. А Вьетнам, враг Китая, дальше мы потеряли Индию. Индия сейчас имеет Военно-техническое сотрудничество с Америкой впервые за всю историю этой страны больше, чем с нами. Потому что в советское время, ну что было говорить, Индия была нашим союзником. То есть, все было отлично. Они шли в фарватеры нашей внешней политики, американцев они даже вот... А сейчас -то наоборот. То есть, из-за эфемерной дружбы с Китаем, которая как бы ни во что не вылилась там, ни военный союзник. Мы потеряли Индию, мы потеряли Вьетнам. Страны, где... Сотни миллионов человек относились к нам просто прекрасно, потому что одним мы помогли от американцев, вьетнамцам, другим от Пакистана и тех же самых китайцев. Да, и самое главное еще вот, что впервые в истории за последние пять лет объем иностранных инвестиций в Индию превысил объем иностранных инвестиций в Китай. То есть, Китай уже рассматривается как, ну, мировой экономикой, как такой же затухающий рынок, а Индия... Как... И причем там, смотри, там население примерно одинаковое, раз. Плюс оно лучше гораздо знает английский язык ну, в Индии, чем в Китае. Поэтому то, что мы с Индией ну, пустили все на самотек ради ничего, чего мы добились с Китаем, это очень плохо. Ну а санкции-то будут? Это же не беспочвенное опасения? Какие? Вот смотрите, мне, честно говоря, я уже говорил об этом, если ну как, какого-то там условного олигарха Иванова не пустят в его замок на Луаре, то мне пофигу. Честно говоря, меня это почему должно задевать? Мне просто интересно, а какие тогда санкции они применят? Вот, вот что они сделают? Я, я не знаю, а чем они нас э, могут уколоть. У нас и так ничего нет, понимаете? У нас вся промышленность разрушена. что они сделают? Они с удовольствием бы ее разрушили, но это уже сделано до них. Там все нормально в этом смысле. Ну, я не знаю, наверное, машины могут прекратить поставлять легковые. Но будем ездить там на китайских, потому что своих не хватает. Ну, я не знаю, я понимаю, что Кремль на это не пойдет, потому что Кремль на самом деле боится Запада, конечно, еще боится верхушка. Вот у меня, предположим, они у меня два раза штраф списали там, с, с моих последних денег, но у меня же не было ни денег, ни недвижимости... Нелюбовниц за границей. Мне их санкции, честно говоря, фиолетово вообще, понимаете, абсолютно. Вот кого в Советском Союзе, скажите мне на милость, интересовал курс доллара? Да вообще никого. Я, честно говоря, до того, как поехал работать за границу после МГИМО, я доллара не видел ни разу. И что? А что меня это как-то в реальной жизни сильно ограничивало, что ли? Когда у нас товары все были свои и продавались они за рубли. Какое мне было, честно говоря, до этого доллары. Ну, мы смотрели телевизор, что где-то у них там инфляция, безработица, какие-то валютные кризисы. А нам-то что? эти темы-то другие. Там тема, что газа нет. Углем люди топят и дышат, черти чем. Там люди в детском дому получают воспитательницы 24 тысячи, а детей кормят на 120 рублей в день. Какая нафиг война? Там вот чем вся озабочена. Там просто жить тяжело. Без всякого НАТО, там, Соединенных Штатов. И знаете, мне, как дипломата, что было обидно? В Туве. А мне говорят, в Монголии такой уровень жизни. Там столько таких доплат на детей. У меня челюсть даже отвалилась. Понимаете, в советское время сравнивать СССР с Монголией, было позорище. При всем уважении к Монголии, ну, там все-таки уровень жизни был. Сейчас Монголия для нас пример.